Ванная в каждой квартире. Это правильно. Это удобно. Это цивилизация. Тебе. Но сам процесс мытья, который в ванне выглядит, как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. Да, тебе. Не-не-не, тебе больше нельзя, ты сегодня женишься. Я не забыл. Но если ты забудешь, я тебе напомню. Потому что я не пьянее никогда. А что, Это